привет любители зимней рыбалки в прошлом ролике я показывал как связать простую но ловистую мушку для подлетной ловли а в этом ролике покажу как ее привязать к зимней удочки так вот ну, меряем примерно так вот сколько здесь сантиметров пятнадцать делаем простой тройной узел раз два три Тягиваем так, чтобы она собралась восьмерку. Так вот раз теперь. Поводки у меня заранее привязаны. Теперь пропускаем в эту восьмерку поводок сверху. Пропустили. Подтянули. Так, да эту узелок подтягиваем сразу. Подтягиваем мушку почти до самого упора ориентируем ее правильно правильно это крючком вверх Цевье, вернее, жало Длинный поводок тут не нужен. Ну и делаем здесь тоже простой тройной узел, только через леску. Раз. два и три подтягиваем это все Слюнем обязательно. Филя, ты что там кашляешь? Ну вот так как-то лишнее откусываем. Ну вот Это будет, допустим, у нас основная леска Здесь привязана мормышка. Делаем простой тройной узел Раз, два, три. Протягиваем. Собирается вот такая восьмерочка. В эту восьмерочку сверху вставляем нашу леску. Протягиваем это хорошо. И с поводка делаем тоже простой узел. Только с обхватом основной. То есть вот так вот. Раз. Два. И три. Вот она, охватила основную леску. тянули и сдвигаем по нашей все вот получается вот такой вот узелок вверх торчит наша наш отводной поводок это основная леска лишнее откусили Пособ номер два. Подвеска в петлю оставляем расстояние там примерно, чтобы на узел хватило. Снизу будет мормышка. Делаем скруточку такую и узелок раз на два раза. Мачуем и протягиваем снизу основную мормышку. Измеряем примерно на какое расстояние. Ну, так вот где-то. привязываем. Тут есть этрушка, через саму мормышку, не надо тянуть. А выдвинуть так вот. И затянуть узелок. Лишнее отрезаем. Ну, вот так вот примерно получается. Так, ну и третий способ. Тоже сначала одевается подвесочка. Жалом вверх. Оставляем. Место подкрепление основной мормышки. Так вот скручиваем и одеваем. Подтянули, но не до конца. Одеваем вторую петельку в обратную сторону, скручивая. мочили обязательно, протянули, вот этот конец еще раз продеваем в петельку, раз, меряем расстояние примерно 10-15 сантиметров и привязываем основную нашу мормышку. Вот петельку складываем. последний третий способ. Но при таком способе